Маршал, говори, что случилось? Гончик, срочно нужна помощь Нечего патруля, на крыше дома забрался котенок А спуститься не может, нужно его снять А моя лестница слишком короткая Здесь без Скай не обойтись Все поняли, сейчас будем Скай, давай скорее, нужно лететь к котенку Уже лечу, Гончик Синьки рождены летать!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 Мяу-мяу-мяу, мяу-мяу-мяу Мяу-мяу-мяу, мяу-мяу-мяу Какая здесь красота! Мяу-мяу! Ой, Родки, привет! А что это ты здесь гуляешь? Я осматриваю территорию вау -ва. Все ли в порядке? А ты что здесь делаешь? вау -ва. Ой, здесь так красиво! Цветочков много, бабочки летают Мне они очень нравятся Может поймаю себе одну? Ну ладно, тогда наслаждайся природой. Счастливо. Бабочки, летите сюда, я здесь. Мяу. Помощь щенячего патруля. Стенячий патруль, прием! Говорите! Стенячий патруль слушает! Стенячий патруль, прием! Это Рокки! Котик попал в беду, нужно выручать! Поняли, Рокки! Сейчас будем! Помашили нам! Быстрее! Ва -ва.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 Еще чуть-чуть осталось, и ты сможешь опять бегать за своими бабочками. Ой, ой, ой, освободишься. Ура! Я свободен! Спасибо вам, огромные щенки! Если ты попал в беду, только свистни! Воу, воу. Или мяукни! Котик, пока мои друзья помогали тебе выбраться, я поймал тебе одну бабочку. Держи. Ой, какая она красивая! Спасибо тебе, Зума! Я полюбуюсь немножко и обязательно ее отпущу! Ведь я теперь отлично знаю, как попасть в ловушку и быть в неволе! Друзья, ау -ау! Если вам понравилось видео, ставьте нам лайки! И подписывайтесь на канал Данила А Аполло, смотри, как хорошо в зимнем лесу! Смотри, какие красивые елочки! Тайверс, я вижу! Мне тоже очень нравится! А где Крепыш?